Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас очередная железная собака с мощностью двигателя 15 сил. Ширина гусеницы 500, длина базы 1,5 метра. Мотособака здесь представлена с реверс-редуктором. Дополнительно наш одноклубник Алексей заказал еще модуль толкач. Рычаг переключения передачами вывели между баками и капотом. Чтобы удобно было включать нужную передачу с модуля толкач. Также по желанию был установлен ПНД ящик в багажный отсек. Здесь блокировщик представлен с ручным запуском Kickstarter. Цепь у нас в базе идет усиленная импортная. Реверс находится на отдельной площадке. Стойка 1 целая с подреверсной плитой. Это удобно тем, что при нагрузках вал не будет браться на скручивание или смещаться. Ну и соответственно он не лопнет во время движения, так как будет находиться в одной плоскости. А также подшипник у реверса можно будет прошприцевать, не снимая его. И тем самым облегчить себе обслуживание мотобуксировщика. Фары у нас в базе идут на 60 Вт. Фары мощные. Также присутствует и отсекатель от снега, ручка-бампер. Конструкция рамы универсальная, подвески взаимозаменяемы. Данный мотобуксировщик уезжает к нашему одноклубнику Алексею в город Череповец. Модуль толкач у нас представлен уже с амортизатором. Ехать по твердой накатанной дороге будет мягко. Также в комплектации у нас присутствует лобовое стекло толщиной 3 мм. И также на толкаче присутствуют все органы управления двигателем и фары. То есть это все в комплекте. Проводка идет на клеммах. Мама, папа, что очень удобно будет монтировать. А вам всем спасибо за просмотр. Пока.